multim Пожалуй, с себя хватит. Малыш, что с тобой? Я очень слабый. Меня способна обидеть даже муха. Никогда мне не быть сильным. Это не так, малыш. Давай я расскажу тебе кое-что. Знаешь, в глубине души у каждого танка скрыта тайная сила. Никогда не слышал об этом? Да, малыш. На свете есть столько того, чего не видно обычному глазу. Я чувствую, что ты обладаешь этой силой. Просто она скрыта глубоко в тебе. Знаешь, малыш, я помогу тебе открыть ее».